Привет! В этом видео покажу штемпельные монеты 1 гривна, которые вот только сегодня приобрел. Сейчас дальше покажу, у кого я их приобрел. Покажу, как я храню свои монеты 1 гривневые. У меня вот есть такой замечательный альбом, в который я собираю монеты в штемпельном блеске 1 гривна. Есть монеты, которые у меня с патиной, но настолько мне нравятся, настолько они хорошие, они были куплены у коллекционера, не были в обороте, что я себе их положил прямо в альбом. И одну из них я достану, покажу, какое штемпельное состояние у монет у меня им непосредственно в альбоме. Вот так вот они у меня выглядят. Только штемпельные монетки я складываю. Вот. Вот они. Смотрите, какие красивенькие. Так, у нас лайв-влог. Кстати, давно не снимал. Тут Миша. Миша, привет. привет. Я... Ага, привет. Мы сейчас встретились в центре города, в Харькове. Вот, на... вот площадь наша. И я у него приобрету себе монетку гривну 96-го года. Сейчас чуть-чуть дальше покажу. Мы сейчас проходим центр. Это, кстати, гостиница Харьков. Довольно такая стильная и новомодная. И вот наш центр. А здесь был памятник Ленину, которого уже нет. Интересно, что здесь городские власти построят. Были варианты проектов Макдональдса в центре города. Ну вот, пока, пока мы вообще ничего не решили, что, что здесь будет. Очень интересно, чтобы что-то прикольное появилось. И один из университетов Харьковских. Каразина очень известный. Сейчас достанем гривну 96-го. Посмотрим, что тут есть, из чего выбрать. У тебя сколько осталось вообще в наличии их? Или уже забронировали? Семь 7 штук осталось, ну и? 6, одну забронировали, Ага. Так, ну такой вот тут немножко. Так. Расскажи подписчикам вообще, как отличать штемпельный блеск от нештемпельного, от, от полировки. Ну, очень просто штемпельный блеск имеет лучик. Если вы вот монеты верьте под ярким источником света, под разными углами тут появляется луч. У нас здесь дневной свет, поэтому он здесь не очень ярко. Сколько ты себе альбомов таких откладываешь? Или, или одного достаточно? Ничего. Да, кстати, ничего. А по, по коллекционеру, кстати, набора коллекционера для обиходки украинской сейчас, там их нет в выпуске, и старые все поразбирали. На самом деле, я думаю, они готовят новый формат, потому что у нас же выходит, а вышла 1-2 гривны, 5 и 10 выйдут. Скорее всего, они готовят набор для того, чтобы... 2004 еще 2004 да, да, 2004, чтобы нормально его скомпоновать, скорее всего, будет. Так что, ребята, как только сделаете, пишите, Миша готов сделать обзор, я думаю, я тоже готов сделать обзор, присылайте свои альбомы, мы с радостью покажем, как это все будет выглядеть. Что такое штемпельный блеск? Вот наверняка вы видели, подалось вам на сдачу, или где-то вы могли приобрести монету 60 лет, да, освобождение от фашистских захватчиков. Ну, она здесь в ярчайшем штемпельном блеске. Монетка из ролла. Вот такая монета действительно приятная. 2004 год и монета просто шикарная. Шикарная. Видите, насколько гуляет луч. Также монеты могут быть не только конкретно эти. Могут быть 2001 года. Я находил эту монету в мешке. Не знаю, сколько видно, чтобы не отсвечивала лампа. Но данная конкретная монета была также... Мешковой и замечательно просто сохранилась. Я, кстати, буду скоро мешок разбирать. Посмотрю, сколько мне попадется таких монет 1 гривна. Это 2001 год. 2004 год просто с Владимиром. Гляньте, какое потрясающее состояние. И она не мыта, а просто-просто-напросто это штемпельная монета. Давайте попробую сейчас капсулу и посмотрим, как она без капсулы, насколько возможно посмотреть. Вот это штемпельный сохран, а, хорошее состояние, 2004 год. Я, кстати, видите, храню вот в таких вот капсулах. Они, конечно, не супер а, крутые. А, купить можно их и на аукционах, и в Китае. А вот такие вот уплатители к ним идут. И вот такая коробочка с огромным количеством капсул. И можно было спокойно укладывать эти монетки гривна Ну, давайте. Покажу, что же я сегодня приобрел. Мои монеты, которые у меня давно были, которые лежат, это 96-й год с легкой патиной, но с остатками штемпельного блеска. Я себе их храню, они мне очень нравятся, и они были куплены у коллекционера, они не были в обороте. Это можно увидеть, я дальше в видео покажу. А что я купил сегодня? Это вот 96-й год. Они выглядят, как будто бы их реально натирали пастой Гоя, но на самом деле данные монеты очень в хорошем состоянии. То есть виден, виден ярчайший блеск. Это одна монетка, я две монетки взял себе. Кстати, ссылочку, у кого я взял, я оставлю в описании. Миша, вот такие ярчайшие монеты в штемпельном блеске просто просятся в коллекцию. Невероятно. Ну что, как вам, а? Кстати, я храню вот эти монеты, да, я их размещаю вот такие капсулы. И вот такие есть замечательные листы, в которые абсолютно а, хорошо ложатся данные монетки в капсулах. И шикарно-шикарно можно их размещать. Вот у меня 25 копеечники, английский чекан, 95 год, 2008-й, 2011 -й наборные. И вот, -вот, в таком, вот в такой вот замечательной листе их можно и поставить, и на стенд у себя очень-очень красиво они будут расположены у вас дома. Вот такие, ну, конечно, можно еще вот в таких замечательных альбомах, уже показывал на своем канале и говорил, что действительно вот сделано с любовью, сделано действительно с душой, вот такой вот альбом, там где легко размещаются монеты, он недорогой, доступный, красивый, еще размещена здесь моя любимая гривна киевского типа, очень потрясающая, кстати, есть такое от НБУ. Копия гривны киевского типа, серебро, стоит недорого по сравнению с оригинальной такой монетой, которая может стоить больше тысячи долларов оригинальная. Вот. Обязательно тоже все положите в коллекцию, если вам тема эта нравится, тема украинской нумизматики. Вот. Друзья, ну что ж, спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь им с друзьями, если хотите. И до новых встреч, все, всем пока!